Ну чего расскажешь-то? Чего произошло в курятнике-то? Чего расскажешь-то? Чего, никто не слушается? А? Никто, никто не слушается, да? Ничего, еще немножко осталось, скоро на солнышко. Да? Скоро на солнышко. Вот, вот, вот, Да, скоро на солнышко. Да. Горлопан. А, вот наши товарищи подросли. Вот они подросли. Кто тут такой сидит? Кто-то в шустрый сидит. Он уже хвосты отрастают. Хвосты уже отрастают, как у взрослых. Совершенно серьезный хвост. Да? Совершенно скажи, серьезный хвост. Почти большой. Цена вот. переселения в курятнике. Да? Что тут красавец у меня? Что тут у меня красавица? А? Что тут у меня красавица? Так, исследуем курятники, исследуем ну чё паничупчик? чупчик ну давай еще до разок Давай еще ты разок не будешь спой еще-то разок <клев> не хочет больше. Ну чего, чубастики, давайте. <свист> давай, давай на место. <свист> Все забрались. Ну, у нас вот переселение там поет-то у меня? Тут у меня переселение, все куры вместе теперь. А тут у нас малышня бегает. Ой, как, как бы не придавить бы дверями-то. Малышня тут бегает. Малыш, не атом бегает. Все освоили. Вон одни попытки из кормушки торчат. Ну все, а с Волисем понравится. И тут еще два ряда. Борьба за камушки, да? переселены и клетки вычистится и готовы опять к приему следующих жильцов а, а петка сидит вон там ой у нас молодой запел петушок ну спой еще то спой давай спой на камеру то ну, не будешь на камеру петь. Ой. <связь> давай, давай, давай, давай, давай. Давай, не хочешь? Не хочет на камеру петь. Так что, всем пока.